Андрей Андреевич за вашу постоянную поддержку в такой нелегкий для нас час. Будь ласка, скажите, коли закончится ця війна и прийде мир в нашей домивке Война закончится а, сейчас она закончится 20-30 чисел февраля 2023 года. Получается, декабрь, январь, февраль. Все правильно. В декабре в феврале, вернее, 2023 года. Она закончится, потому что будет применена операция, которая будет иметь название «Шторм». Что за шторм, что за операция, я знаю. Но не могу, к сожалению, этого сказать. Говорю это серьезно. Ну а может и не шторм. Украина победит. Будет ли Крым украинским? Пусть кто угодно кусает себя за ноги. Я это сказал еще много лет назад. Вспомните, как меня поливали из ушатов, там, чем угодно. Я говорю, это дуйком, предсказал Крым, он будет украинским. Да. Я уже тогда говорил об украинском Крыме. Также хочу сказать о ступени первой, которую я проводил в 2014 году в Тюмени. Тогда еще не было идей даже ни Крым захватить, ни Донецк оккупировать, там ничего этого не было. И там я сказал, что между Украиной и Россией будет война. Эта война продлится много лет. Я имел в виду, что война будет на территории наших стран, и это будет и в Донецке. Там, знаете, когда говорят, вы в Донецке сами и так далее, тогда почему там были русские танки, почему были русские военные, русские войска. То есть, если бы воевали сами с собой, то русских бы не было. Ну и, в общем-то, я понимаю, сейчас об этом говорить нельзя. Почему? Когда я говорю об этом, то я дую на кровавые на кровавые раны, которые предварительно были созданы нлп шным программированием большого количества людей, которые с утра до ночи постоянно прошивают мозги. Там нет других задач, нет других идей. Не важно уже, что есть бедные, несчастные и так далее. Главное, что вот там только-только самое важное – это спасти, победить, забрать, уничтожить. И так далее. НЛП программирование, просто зазомбировали. Ну ничего, сложный час, сложный час, ничего страшного. Это все пройдет, все проходит, поверьте мне.